Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о такой теме, как ухаживать зимой за растениями. Ну, конечно же, нужно сделать поправку. Все-таки, какая у вас температура в квартире, либо в доме, какая освещенность и какая влажность. Я, конечно же, добилась а, с помощью своего водопадика создать влажность своим растениям. А, то есть добавила света им искусственного побольше. И как видите, у меня а, цветы продолжают цвести, то есть они у меня не уходят в спячку на зиму. А я их все-таки поддерживаю. И как видите, они у меня благодарят за это. Но против закона природы не пойдешь, и конечно же нужно знать несколько правил, как ухаживать зимой за домашними растениями, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Каждому цветоводу хочется сохранить свои цветы в хорошем состоянии в зимний период и дождаться весны. Так вот, чтобы не было никаких потерь, мои советы во-первых, самое главное зимний период – это полив. Растения нужно поливать по мере пересыхания грунта буквально наполовину, а то и больше. Ну, смотря какое растение, ну, в принципе, все растения, я уже говорю, что природу, в принципе, уже не обманешь, зима есть зима, и растения все равно. Находится, если на окне, окно, конечно, уже попрохладнее. И чтобы не застаивалась вода в грунте и не было ни в коем случае даже в поддоне воды. То есть, если вы полили, в поддон вода попала, нужно сразу же убрать из поддона воду. Потому что если в поддоне останется вода, окно холодное, и растение сразу будет стресс, потому что вода уже охладится. Мы, допустим, ее поливаем температурой комнатной или чуть теплее. А когда постоит на подоконнике, допустим, холодное время, и она остывает. И для растения это стресс. Конечно же, это все сказывается на листве. На листьях появляются какие-то пятна. А, то есть пожелтение какое-то, то есть, ну, растение выглядит, ну, больным. И это все от переувлажнения грунта. Растения, конечно же, не любят сквозняки, они не любят такой, знаете, холодный воздух, так как все растения, в принципе, которые мы выращиваем с вами в доме, они все у нас э, с южных регионов, а то из тропиков. Также нужно постараться создать освещение дополнительное растениям. Это тоже очень важно, чтобы растения не так сильно вытягивали за зимний период и не теряли свой внешний вид. От освещения тоже очень много зависит, так как солнца сейчас катастрофически не хватает. Вот, допустим, я по своему региону могу сказать, у нас уже, я не помню, когда солнце было, честно говоря, даже если оно где-то и есть солнце, то вот к нам в окна оно точно не попадает. И тем более пасмурно стоит, даже днем а, горит свет в доме. А что говорить о растениях, когда самими, самим цвета не хватает? И, конечно же, нужно досвечивать растения. Меня часто в комментариях спрашивают, в каком режиме у меня работает подсветка для растений. Подсветка у меня работает только в дневное и в вечернее время суток. То есть на ночь я это все выключаю. То есть растения ночью тоже должны отдыхать. Они не должны постоянно быть на свете. В общем, вернусь еще раз к поливу, потому что это, наверное, самый главный фактор. Полив в зимний период сокращает. Следующий немаловажный фактор – это увлажнение, Так как зимой включается отопительный сезон, батареи, это все сушит, воздух очень сильно. И, конечно, своим растюхом тоже хочется создать хотя бы их не какой-то микроклимат, и не сильно такое влажное, да, чтобы было помещение, но что-то хотя бы. То есть это можно использовать бытовые увлажнители. Можно, допустим, какое-то влажное там, полотенчико на батарею положить. То есть я вот в квартире, когда жила, я так тоже делала. То есть прикрывала немного полотенцем, но не обязательно влажным но хотя бы перекрыть, чтобы не так сушило, ну, хотя от этого влажность, конечно, не увеличивается, а если что-то влажное ложить, ну это тоже, знаете, не выход, наверное, потому что постоянно приходится это все смачивать, то есть что делаем? Увлажнитель бытовой, это, наверное, самый такой как бы, вариант хороший, или создать своими руками вот такой водопадик, какой я сделала. И еще, конечно, можно опрыскивать растения. Но ну, только в меру все, и сильно с этим тоже нельзя перепрощать. И еще, конечно, про удобрения. Раз в день и период наши растения все равно более, такие, знаете, уходят в покой, то удобрять их не нужно. Если вы видите, что ваше растение отдыхает, то удобрения нужно вообще убрать. А если, как у меня, допустим, в бугенбиле у меня цветут, я, конечно, их подкармливаю раз в месяц. То есть если я летом и весной подкармливаю раз в 14 дней, то здесь я подкармливаю раз в месяц. Не ленитесь а, и проверяйте грунту своих растений, проверяйте листочки и обязательно смотрите, а, как у них снизу, допустим, лист выглядит, чтобы не напали никакие вредители. Так как растение ослаблено в зимний период, на него всегда нападает какой-нибудь вредитель. Еще хорошо развивается вредитель, когда именно сухой воздух, низкая влажность и нехватка цвета. Если соблюдать эти несложные правила, то можно сохранить свое растение в хорошем состоянии до весны. И оно Вас весной и летом порадует, отблагодарит своим красивым цветением и своей пышной массой зеленой.